Чтобы поддержать молодых предпринимателей, Даугапилское самоправление уже несколько лет организует конкурс грантов Импульс. В этом году в бюджете предусмотрены 60 тысяч евро, которые планируется направить на реализацию в нашем городе самых полезных бизнес-идей. Заявки на участие в программе можно подавать до 17 мая. Цель импульса помочь молодым предпринимателям осуществить в городе интересные бизнес-проекты и создавать новые рабочие места. Принять участие в конкурсе могут Даугапилские коммерсанты, зарегистрированные не раньше, чем за два года до момента подписания договора, а также физические лица, имеющие декларацию в дому купился не менее одного года, которые в случае получения гранта обязуется основать коммерческое сообщество или зарегистрировать статус индивидуального коммерсанта для реализации своей бизнес-идеи. Раньше прием заявок начинался летом, а результаты обновлялись ближе к концу года, осенью. Но на этот раз, учитывая ситуацию с COVID-19, было принято решение начать программу как можно раньше, поэтому заявки начали принимать уже с 15 марта. В отделе развития бизнеса отмечают, что такое решение открывает более широкие возможности для реализации проектов, и некоторые идеи могут воплотиться в жизнь уже в году. Это действительно хорошая поддержка в преодолении вызванного пандемией кризиса. Интерес со стороны молодых предпринимателей высок. Многие приняли участие в информационном семинаре, который проходил на платформе Zoom 23 апреля. Но намного больше тех, кто обращается за подробными консультациями по конкретным вопросам, связанным с конкретными проектами. Иногда речь идет о переработке или улучшении идей, которые ранее уже подавались, но не победили в конкурсе. Правилами это не запрещено и были случаи, когда проекты поддерживались третьего раза. Специалисты Департамента развития отмечают, что такой подход Позволяет отточить хорошие задумки, которые поначалу, возможно, были не совсем до конца продуманы, но благодаря советам специалистов в итоге получается прийти к намного лучшему результату с большей отдачей. Заявки на участие принимаются до 15.00 17 .00 мая этого года. Их можно подать лично в департамент развития Думы или отправить заверенной электронной подписью документ на электронную почту. Положение конкурса и бланк заявки опубликовано на домашней странице самоуправления. Консультации можно получить как по телефону, так и электронной почте. Результаты планируется объявить 21 июня. Сюжет подготовила отдел общественных отношений и маркетинга Даугубевской городской думы.